Алексей Бургузин, не былица. Вот что было как-то раз, расскажу вам без прикрас. И вообще без приводок. Веришь? Нет, мне не до шуток. Чтоб такой еще раз? Нет уж, я поверьте, пас. Вот чтоб мне сейчас напиться, а потом мне хвилиться. Никогда не повторится. За окном грибной туман. Я кваску, башку под кран. Картуз в гору, в руки палку, и пошел я на рыбалку. Вижу, по лесу плывет, не поверишь, кошелот. Да поймал бы без обмана, кого не было тумана, я живу на спирт, и ты уверишь, за год прикормил. Но за удочкой бежать не успеет твою мать, бегосином из зерлушки, что по воробьям из пушки его только напугал, нырк в туман и все, удрал. Мелочный рыбачий лень, тут попался мне тюлень с перебитую ногой, но ну, голубчик этот мой. Хрести удербушкой в глаз, не удая выше глаз. Лучше быть только с китом, но кита я на потом. Только я из виза шасти, меня заново ногу карась. С имперанием не стоять, зубы вот, такая пасть. На тюлени наплевать, надо, думаю, текать. По кустам Лайд припустил, задыхаюсь, свет не мил. Еле выплыл на опушку, сало съел за спиртокружкой, ноги в руки и домой. Слава богу, что живой. Чтоб такой еще раз нету, я поверьте, пас. Уж у меня сейчас напиться, а потом хмилиться, никогда не повторится. Дома старая корга костяная, что нога. Разгунделась, разоралась, жрать, мол, пол быка осталась, а ее остановить легче просто застрелить. Но какая-никакая, чай мне все же не чужая. Неохота сеть вязать, Но ведь надо что-то жрать. Снял болотники и в будто, Но пойдет сейчас охота. К реке море подхожу, Там олень плывет, гляжу. Выстрел сетью и тянуть. Тут он жабры давай дуть. Молый тут как мы с тобой, Ты полегче, дед, постой. Хоть я мне, сегодня мне и лень, Но волшебная олень. Три желания исполняю в океан, и убегаю. Ну, что делать, раз вот так? Ну, так я-то не простак. Я за ласт его поймал, к своей крепче привязал, говорю, хочу девицу. С ней до чертиков напиться. И в постели кувыркаться так, чтобы ей не отдышаться. бабки подарить рога, надоело мне карга. Вот что было, но потом, а сначала за столом, посреди фонтана, заводки, огурцы вокруг селедка. Я проникся в одночасье, вот мужицкое, где счастье. Да, олень не обманул, вот и ко мне свой стул. Давай чёркнемся, братан, тянет он ко мне стакан. Так стакан за стаканом оказался под столом. Глядь, там ноги от макушки. Вот, где ты, моя подружка. Литров ять еще принять. Можно смело нам в кровать. Про кровать уж извините, сочините что хотите. Сами там воображайте. Как хотите, так мечтайте. Что, что-то хоть рассказать. Но не могла она дышать. Ее астма и бронхи, кого хочешь удивить. Все мне это надоело. плюнул я на это дело. Ну, устал, поверьте, каюсь, коленюки возвертаюсь. ай I... Глядь, там бабка уж сидит И ему что-то гундит. Он исполнил паразит И теперь все, не стоит. А яга моя в молотку, Да такая там красотка! Глядь, и все, и уже при ей. Эх, я старый дуралей. Тут ее на вертолет Добрый молодец зовет. Побери их язвом, мор не видал их с этих пор. Я желаю, начал с криком, а нет уже фигу. Сопли дед, мол, подотри, мол, желание только три. Два твои. Ты одну уже забрал, два твои я отдал. Я исполню, но пройдет минимум так лет пятьсот. Когда силы наберусь, волшебством позаряжусь, А пока, дед, не замай. Отвяжи и отпускай. Тут скажу я не при детях. Я прикладом своей сети тюк его по голове и тащить его к избе. <связь> В бочке он теперь живет. Я заклеил ему рот. Нечего ему болтать, но на силу набирать. Вот прошло лет двести с гаком. На горе свистел я с раком, где пас Макар ходил, встретив, музу полюбил. Вот теперь кропаю вершин, получаю за них тыши, пластику за них хирург, я теперь как мей-хирург. И вягры завались, красота, мой друг, не жизнь. Олень, а ну что, олень, а жалко отпускать, и лень. Ни заноза, ни иголка сидит. чай ждать недолго. Закажу еще, мабуть, прежний вид еге вернуть. Поделюсь с вами секретом. Свадьба будет этим летом на восьми моделях сразу. Они стройные, зараза. Всех вас будьте гости приглашаю. Время свадьбы назначаю. Град, когда пройдет в июле. Что же вы, щечки так надули? Что, не верите в рассказ? Тьфу, тогда уйду от вас. К или на Пикаделию. А потом сниму я фильму, Что я хуже Тарантино? Не последнюю скантина. Денег море и плет фарт. Решено. Снимаю. Факт. Все такое еще раз, фильма будет больше класс. А пока пойду напьюсь, а не то совсем заварусь.